Доброго вам дня! И сейчас мы разберем, как нам зарегистрировать наш блог в каталогах. Надеюсь, вы уже скачали программу Снипер. Вот она у меня здесь в архиве есть. И распакуйте ее. Я ее уже распаковал. Вот все, что там имеется в этом архиве. И нам нужно нажать два раза на программке ted <coughs> Программка запустилась, и первое, что нам нужно сделать, это нажать на редактор проектов. И сюда мы заносим данные URL сайта, то есть нашего блога, который мы хотим зарегистрировать в каталогах, вашу электронную почту, фамилиями, имя, отчество, город, телефон в международном формате, то есть плюс 7 впереди. И слова, по которым подбирать категорию. То есть здесь вам нужно указать... Сейчас я вам открою. Что я здесь указал. То есть вот категории бизнес, интернет, финансы, блог, деньги, партнерская программа, партнерка. Так, ну скорее всего вот эти вот в каталогах не будут партнерская программа в основном название каталогов вот такие вот деньги блок финансы интернет бизнес вот. дальше что нам нужно сделать <coughs> блок динамические данные в этой программке э -э название как называется э ваш проект да? то есть что я занес сюда title это название да то есть вот эти вот несколько названий каждую строчку введите сюда одна строчка перевод строки другая строчка Вот, дальше короткое описание короткое описание тоже вот можете вот примерно вот так написать дальше Расширенное описание. Ну, я примерно то же самое написал. Дальше ключевые слова. Ну, это те слова, по которым будут вас искать люди в поисковых системах. Бизнес, свое дело, доходы, интернет, деньги, этичный бизнес. Нужно сюда добавить партнерская программа, партнерка. Ну, собственно, и хватит, да? Дальше. Мы это все сделали. Можно нажать. Там будет, по-моему, сохранить. Да, вот, сохранить нужно вам. Угу. И все. Так как я уже сохранил, я вам показывал уже сохраненного своего файла. Это мы были в редакторе проектов. Теперь заходим в «Загрузить проект». И выбираем тот проект, который вы назвали. Ну, я назвал его EN, да? Ну, давайте я другой выберу сейчас. Как раз я буду его регистрировать. Вот. Дальше загрузить каталоги. В вашем архиве была база каталогов. Вот одна. Мы загружаем там. 933 каталога. И на страничке, которую, на которой вы смотрели эти уроки есть еще э, зарехивированная база каталогов разрехивируйте ее называется база cat snipper загрузите ее туда -то тоже так похоже они не не добавляются. То есть сначала одна база, а потом вторая. Ну хорошо, значит мы загрузим пока только по этой базе. Все. Программа готова для регистрации в каталогах. Загружен проект, загружены каталоги. Программа готова к работе. Можно с уверенностью нажимать кнопку «Пуск» и, как говорят, идти пить кофе. Программа автоматически определяет капчу на сайтах, где это необходимо, вставляет. Если не может, то она так и напишет. Ну что ж, нам об этом не стоит волноваться. На каких она сможет зарегистрировать, на таких и сможет. Вот. Ага, вот смотрите. Вот здесь вот нужно установить еще кнопочку «Не спрашивать, когда страница не загружается». То есть, чтобы это все автоматом полным сделала. И вот она нам выдает э, ответы результаты работы своей вот окей okay, то есть страница ваш был зарегистрирован в онкологии где-то ошибка есть где-то там не совпадает но в основном это все окей okay, то есть все хорошо вот с чем я вас и поздравляю итак мы увидели что нужно одну базу каталогов загрузить потом когда это все закончится выдаст программка результат что регистрация закончена и вы можете загрузить в каталог другой и точно такое же регистрацию провести. На этом все. До следующих уроков. Всего хорошего.